Всем привет, с вами Иван53099, иди. А? Ключится. Простите, пока. Я тоже начинаю. Всем привет, с вами Иван53099, я тоже снимаю видео. И мы начинаем тоже проходить. И карту его подписчика я не могу сундук открыть. Скинь мне вещи. Потому что я открыть не могу, я сейчас перезайду. Простите, такой случился этот проблема. Я опять не могу открыть его. Я сейчас убью. И даже гейммод не открывается. Подожди. Да я и стою я иду. А таблички ты читать. Нет, ты мне дай того хоть вагонетку отправь обратно. А я сундук не могу открыть. И куда? Подожди меня. У меня вагонетка не едет. Я на нажимаю, вот все, поехал. Там, блин, автор не доделал. Ты делал брат, отправил. Здесь минное поле. А там. Иди. Ну. Здесь кругом один... Здесь кругом один динамит. Здесь кругом динамит. Здесь надо просто успеть пробежать и все. Чё Тут... Тут... ты? Ты Тут... Но, но. ладно пошли дальше на улице опять день я спать не могу и у нас это я понял для чего это кактусы это мусор разбавляться это я не буду испытывать на печеньках это я люблю печеньки есть и я лучше сюда так нет, все, я могу открывать, я могу открывать, все. Отдай ему хлеб. Хлеб, отдай. Хлеб, отдай печеньки. Хлеб, отдай печеньки. Было ли там печенье? Я все видел. Хлеб, отдай, я все видел. Короче, сейчас будем методом ТП делать. Работать тут Паркуру, Потому что я в паркуре, ну... Я-то вот с первого танёпа. Переходим. Где? Прыгнул. ТП? О, нет, все смог. И тут нет. Да, ТП. И давай, ты, давай, прыгай, я. Ты потому что я ног. Ну, ты потом тупэшник. Ты пышнишься. Я говорю, я ноп. Сейчас я прыгну. Ты отойди, я прыгну. Взад. Я же говорю однук. Давай, тп. Тпшник. Давай-давай. Давай методом прыг. Я хотел методом прыгать. Блин, ничто не упал. Сволочь. Давай, это пышно. Так. Срисовал. <смех> блин, Ой, блин. Я уже 4 минуты снимаю и... и это очень сильно влияет на мое прохождение и на мою загрузку карты будет. О, вот становится сначала будет загружаться. <смех> я то обещал, что я сейчас эту это ты дебил, ты меня ударил сначала. Почти допрыгнул. Я сейчас не знаю, я возьму как-то поломаю и возьму. Я кое-что нашел. Да, я тоже, это очень не люблю. И я пока ты там этот, я уже пожрать ношу себе. И я нашел рычаг. Поздравляю, ты. Ну, реально. Я, я рычаг нашел и что он делает? И что то открыл? Эй, я глаз этого открыл. Слышь, что я нашел, походу? Стой! Прыгай туда, мне вещи отдавай. Алан! Ой. И что тут? Э, Ч застряли? Не, реально? Там гей мод нужен. Дай гей мод, я включу, я включу и ты тыпешься. Тп, тп ко мне. Сука! Давай! Дай геймот! Взлети! Взлети, блин! И пополни Все, короче, корсом уже, прости, создатель. Но я не виноват. Сам это сделал. Ээээ! Я сдохнуть не хочу-то. Придурок, ты что творишь? Придурок, я дохну. Да стой, я тебе сейчас вещи дам и сам сдохну. Так, как-то будет. Только мне верни, я запомню, у меня было 12 печенек. И у меня... У меня стрелы в башке, короче, все бери. Как ты столько можешь выкинуть? Я их считаю. Ну давай бери. Терзь. Давай ты дохни, Мне все скидывай, дох. Я все вещи проеду. ТП, ТП, ТП, меня сейчас убьют. ТП. Я две вещи, у меня все мои. Э! Ты а, бы я сгорел, все. Все, пошел ту жопу. А? А все хлеб будет в конце этого ставить. Точно. Ты что вышел? Я только что... И ты. А я ты еще не попросил, сейчас я он ушел все. И здесь точно я не буду сейчас. Бипец как плохо. Блин, ты меня все меня кикнул тоже. Всем до скорой встречи, всем пока. Неудача.